Всем привет! Сегодня я хочу показать, как, собственно, сделать, получить Android под систему на Windows 11. Для этого переходим на данный, вставляем сюда эту ссылку, выбираем Flow и немножко ждем. После того, как у нас всё подгрузилось, скачиваем самый большой файл, ну обычно в конце. Это файл с расширением msi xbundle, здесь он 1.2 гигабайта, скачиваем его, и я потом покажу, что делать дальше, потому что он достаточно большой и скачивается достаточно долго. Я пока поставлю на паузу. После того, как загрузилось, открыл. Оп. И меня... И ее команду. Теперь просто я, кстати, Лень. и вот так. А, ничего. Так, у нас все установились. Теперь открываем и все видим, что Windows систем Android успешно установилась. По моему, ресурсы, в мере надо, прерывная. Данные, режим разработчика. Он нужен нужно для того, чтобы получать доступ извне IP-адреса и отключение. В общем, пока все. У меня еще пока нету таких апкашек, поэтому вы можете проверить сами. Это уж точно не вирусы, вы можете легко проверить. Просто, во-первых, вот эти файлы бандл, они всегда имеют свою подпись. Во-вторых, мы это только что получили по сути Microsoft Store. Вот Microsoft, собственно, вот, только мы слегка систему инсайдерскую. Вот. А на это. Пока. Пока. Бух. Раз, два, три. Экстренное включение. После того, как я начал проверять собственную, то, что я вам рассказал, оказалось, это еще не все. Во-первых. Мы должны открыть наш терминал, ввести эту команду и, в общем, она проверяет, включены у вас ли некоторые функции Windows. Мы должны проверить, включена ли у нас виртуальная машина. У меня она уже включена. Если она у вас не включена вы ее должны включить, вот с помощью этой команды. Я, может, оставлю ссылку на этот файл, ну, если она тут оставить. Дальше, я вот уже на следующий день попытался открыть файлы, и у меня не получилось, потому что около IP-адреса нужно нажать на «Обновить». У нас появится IP-адрес, и после этого... А, надо еще режим разработчика включить. Ну, это я уже показывал. И диагностику. Потому что это все-таки инсайдерская тука. вещь. И, в общем, уже после этого файлы могут работать прореактно. Потому что они у меня не работали, если у вас и после этого не заработают, то, возможно, у вас визуализация выключена. ее тоже надо включить, это уже делается в биосе, и в разных материнских платах это делается по-разному. Поэтому я не смогу вам рассказать, как это делается, потому что у меня она Acer, а у вас она может быть другой. И это логично. Ладно. В общем, здесь у нас изображение, видео, документы, файлы и такой мини что-то похожее на андроид, опять-таки логи, отчета об ошибках, но нам-то надо, чтобы запускать нашу программу. В общем, так как мы включили режим разработчика, то мы можем подключить ADB по localhost и порту 58526, ну или по IP-адресу. Поэтому мы заходим на этот сайт и скачиваем ADB. Нам нужен ADB on Fastboot, он же PlatformPool. Скачиваем для Windows, так как у нас это Windows 11. Поэтому вот, во-первых. Я буду пытаться запустить у нас Яндекс такси и and Delivery, последней вроде версии. Поэтому вот мы скачали, установили. Ой, нет, только мы еще не установили. Берем и просто разархивируем в папку C. очень удобно есть ждем не очень много здесь так идет и идет вроде на нем или не идет не идет идет потом сразу можем зайти в неё или нет даже или нет перешли потом вот мы перешли и подключаемся к нашему место сто двадцать семь ноль ноль один можно ввести и свой порт, если у вас не получится, через локалкос. Порт всегда такой будет. На 5.8.5.2.5. Вот и это важно, между прочим. Так, все подключилось. Теперь пишем. А давай, да, да. а, я копировал. А давай, что я копировал? В русский не так. одну секунду, что-то пошло явно не так. И вот уже я починил. Для этого я, во-первых, погуглил, во-вторых, я просто ввел три команды, вот они, это Devices, kill сервер и снова Devices. И на этот раз у меня уже все остановилось. Странно. И смотрим, все, оно восстановилось, это работает. Все. И важный момент, если у вас ярлыка не появилась, ну, такое может быть, во-первых, вот, команда, опять, да, и где переменная, это package Name. ну, в моем случае, это RuYandexTaxi, просто вы ищите, например, какое-то приложение Google Play, ну или вообще, я взял с apocarpure а данный файл, но опять-таки, честно, я не знаю, как там смотреть ID, а вот здесь, да, ну вот, И, в общем, для Google Play вот, это, как правило, Ру яндекс, такси, а значит, здесь. Здесь, да, здесь то же самое. То есть вот это все, это и есть поточные Нет, давай не надо. Ну, куда, сюда, куда-нибудь. Ох, кабинет. 12. Вот все работает. Но опять-таки важно заметить, что это скорее инструмент. Он назначается для дебагинга в первую очередь. Поэтому это костыли. Если вы хотите нормально что-то делать, то это либо надо ждать релиза, либо использовать такие таки эмулятор. Наподобие нокс и блюс. Так, вот. Вот, Во, точно. И, в общем, на этом, вроде бы, точно все. Теперь, то есть я хотел, установил приложение, показал, как пользоваться. Да, вот, все. Вот теперь точно. Всем пока. Пока.